Я так по тебе соскучилась, хоть виделись лишь вчера, При каждом удобном случае, не сердце твердит, пора. Беги к своему любимому и крепче к нему прижмись, Ты, целая, неделимая, А чувство длиннее, чем жизнь. Я так по тебе соскучилась, как будто разлуки год С тобой бы я не мучилась, С тобою душа поет. И крылья волшебных бабочек Порхают как-то с тобой, И сердце сто тысяч лампочек, Лишь голос услышу твой. Я так по тебе соскучилась, Мне разум твердит, уймись, Любовь — это небо с тучами, Что портит изрядно жизнь, Сердце все шепчет ласково, Любовь — это божий дар, Что жизнь украшает сказкою Таких же влюбленных пар. Я так по тебе соскучилась, Мужчина, любимый мой, сомнения улетучились, Проигран из вечной боя, Где сердце и разум спорили, Любовь бесконечный свет, Но нашей с тобой истории еще впереди рассвет.